Заработать на бирже своим умом, создать доход, который со временем будет расти, реальные деньги, не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Сегодня рассмотрим трейдерские, рутинные торговые дни, которых на самом деле намного больше, чем бы хотелось. И конечно же торговля показывается на живом графике, где в любой момент после каждой новой свечи может все поменяться, где присутствуют как профит, так и стопы. Здесь нет сказок на истории, когда мы входим в сделку и берем профит. Кстати, сразу вопрос, напишите в комментариях, кто не умеет торговать на истории. Итак, вышли объемы, реакция цены, начали от них отталкиваться. Далее объемы нас поддерживают, выставляем лимитки на покупку. Стоп ставим в район локального минимума. сделки четырьмя контрактами немного прозевал выставляем первую цель в район 73 660 это уровень со старшего таймфрейма выходим равномерно до цели если возникают сигналы на отметке 20 процентов вышли объемы выходим двумя контрактами развиваем стоп выставляем лимитки на перезаход ближе к стопу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 снова объем и нам на выход выходим третьим контрактом и проделываем те же действия Цена дошла до цели, объемы, выходим. Ожидаем ситуацию на масштабирование сделки. Вот такая ситуация, цена ушла выше, начался новый торговый день присоединяемся к тренду выше. На старшем таймфрейме восходящий тренд входим еще раз. Цена топчется на месте, цель примерно на 200 пунктов. Это обновление локальных максимумов. И тут произошло страшное. Начался трехчасовой боковик в диапазоне плюс-минус 40 пунктов. Ставь лайк этому видео и это поможет тебе грамотнее поступать в страшных ситуациях. Объясняю как. Поставив лайк, YouTube будет рекомендовать тебе схожие видео, от которых ты будешь брать недостающие знания понимания рынка, проверено на себе. Получаем второй стоп и снова перезаходим, потому что получили ложный пробой трехчасового накопления. Цена вышла и зашла обратно без объемов. Цена ниже никому не интересна. В сделке двумя контрактами действуем по системе. Дошли до половины цели, вышли объемы, выходим одним контрактом. И здесь же выходят еще больше объемы, что вынуждает закрыться полностью. Заходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.